У нас, скажем так, день Банка России, учитывая, что кроме одного закона третьем чтении и календаря на будущее, у нас все вопросы посвящены первому отчету Центрального банка, и по нему у нас от фракции будет выступать первый заместитель председателя комитета по финансовым рынкам Вадим Валентинович Кумин, и он чуть позже остановится на своих оценках. Второй вопрос о назначении у нас будет выступать от фракции Кашин Владимир Иванович, и вы услышите, скажем, его оценки. Ну и, безусловно, учитывая, что новый народ, мы поддержим членов Совета директоров Банка Новых. Мы будем надеяться на то, что новая команда Центрального банка все-таки будет проводить и новую политику. А по нашему глубокому убеждению, в принципе, кризис, в который мы попали, 6 тысяч санкций, ни против кого еще в жизни и в мире не объявляли. Но реально мы должны сделать выводы и следующие, о том, что необходимо менять и кредит на денежную политику. Потому что вы помните и видели, мы неоднократно ставили вопросы о необходимости вообще-то диверсификации золотовалютных резервов и были крайне удивлены, когда... Ну, были волнообразны, опять приобретение американских ценных бумаг, бумаг, и нам рассказывали, какие они надежные. На деле вы увидели, да, что не европейские, ни американские бумаги на самом деле оказались ну, самыми ненадежными. Более того, ситуация с заморозкой наших золотовалютных резервов ну, похожа на разбой на большой дороге. Почему? Ну, если вы гарантируете, что у вас самые ликвидные ценные бумаги, да, то вы какой пример... Всему миру показывает. Ну что же нам, калибрами и, и золотовалютные резервы что ли, отстаивать? Ну, наверное, это не совсем правильная позиция. Второе. По нашему мнению, вот за прошедшее время, к сожалению, Центробанк, как законопослушный орган, ну, наверное, лучше всех вместе с Минфином соблюдали рекомендации МВФ, в котором и Эльвира Сахибзадовна, и Герман Оскарович являются управляющими директорами от России. Понимаете? В чем это заключалось? Если вы посмотрите, это на протяжении всех вот этих кризисных времен, начиная с 2008 года, и Европа, ЕЦБ, и ФРС держали на минимальном уровне свои ключевые ставки. Ну, Европа, она вообще нулевую, можно сказать, 0-0,05. Более того, инвестиции вовнутрь себя они давали даже по минус 2. Понимаете? У нас же удивительным образом получалось так, что всплеск, который провоцировал спекулянты на биржевых торгах, приводил к тому, что мы кратно повышали процентные ставки. Да? но Обратите внимание, мы и в 8 и в 14 и сейчас э, фактически в три раза повышали ставки. Да? Но мы понимаем, как люди разумные, что в принципе, ну, чтобы сбить первую волну, нам это надо делать, но надо понимать, что есть как бы выводы и нобелевские работы по поводу того, что процентная ставка она напрямую влияет на роль банковской системы в росте экономики. Понимаете? Ну как мы можем конкурировать, если наши процентные ставки ну, в разы, в десятки раз больше, чем у наших конкурентов. Понимаете? Поэтому мы считаем, что в данной ситуации Инфляция, которая есть у нас и которую таргетирует 10 лет, она, в принципе, имеет экспортный характер. Почему? Потому что, ну, если вы посмотрите, то монетизация экономики во всех странах двадцатки, вот Россия несопоставима по монетизации экономики ни с одной страной двадцатки кратно уступает монетизации экономики семерки. И в данной ситуации это провоцирует дефицит финансовых ресурсов, понимаете? И да, мы согласны с тем, что надо было наводить порядок и в банковской системе, и за время правления Эльвиры Сахибзадовны у нас три раза уменьшилось число банков. Сегодня их там 300-300, 30 осталось. Да? Но мы считаем, что, наверное, региональные банки все-таки требуют несколько другого рассмотрения, потому что у нас произошла монополизация банковского сектора, и большая десятка, в принципе, располагает возможностями на 80% всех финансовых активов, по, что и... По ней ударили. Да, понимаете? Да? И в данной ситуации вот мы считаем, что новому, новой команде Совета директоров банка все-таки необходимо пересмотреть и изучить опыт. Обратите внимание, после Великой Отечественной войны Советский Союз, несмотря на самые большие потери и самую большую разруху европейской промышленной части, первым восстановил производственный потенциал. Когда внимательно изучаешь мнение специалистов, они говорят, чем это было вызвано. Это было вызвано тем, что была проведена целевая эмиссия денег по развитию и вложению денег без наличных, конкретные проекты. Мы считаем, что и сегодня это один из механизмов, который бы мог помочь и ускоренному импортозамещению. И восстановлению цепочек, потому что мы понимаем, что если большая наших, часть наших серьезных предприятий по локализации до 50% зависимы от импорта, да, то это серьезные вопросы. И я думаю, что ну, несколько легкий взгляд с нашей точки зрения на первом этапе правительства через пару месяцев может обернуться нам, если не принимать меры, серьезными проблемами э, кризисными. И в данной ситуации мы считаем, что бюджетная политика, потому что бюджет является одним из основных акцентов по развитию, но в данной ситуации бюджетное правило, которое нам опять же навязал кто? МВФ. Понимаете, получается, что мы свои конкурентные преимущества, когда мы торговали нефтью, газом, да, вкладывали и в бюджет, вы помните, у нас 40, 42 доллара считались, а все остальное, а вы помните, что и сейчас он свыше 100 Долларов за баррель, да? Получается, опять мы канализируем куда? А в данной ситуации выглядит нелепо, когда собственные и банки, малые и средние, испытывают дефицит ликвидности. Почему? Потому что ну, им не дают просто необходимого ресурсного потенциала для того, чтобы они могли оживлять в малых, средних городах, в отдаленной России эти вопросы. У нас и что получилось? 93% капитала банковского сконцентрировано в Москве. 2,7 в Санкт-Петербурге. Посчитайте, сколько остается на всю остальную Россию. Мы считаем, что это совсем неправильно, потому что мы убеждены, что в данной ситуации, в общем-то, надо ну, более широко мыслить. И вот Вадим Валентинович, в принципе, один из тех в принципе, людей из финансового рынка, который заранее, прорабатывал вопросы и с Юго-Восточной Азии. Я вам скажу, что наши хорошие отношения с Компартией Китая и Вьетнама, и фактически по БРИКСу, наверное, кроме Вадима Валентиновича, никто не делал такой глубокой проработки, которую сегодня все увидели. А действительно, а где, кто, чего? То есть и мы думаем, что этот опыт надо распространять. Ну и, конечно, нам крайне непонятно ну, девальвация нашей валюты. Вот. Финансовые эксперты, даже мировые, они не понимают, в чем суть слабого рубля. Ну, а вы, за 9 лет у нас фактически в три раза ослабла валюта, да? Ну, у вас ФНБ 14 триллионов был, да? До 24-го. У вас золотовалютная 643 миллиарда долларов, да? У вас цена нефти ну, зашкаливает. Ну, в чем-то да, принцип-то вашей деятельности. Поэтому мы думаем, что... С учетом наших вопросов у нас, наверное, состоялся один из самых продолжительных и таких содержательных разговоров с руководством Банка России на фракции, потому что мы фактически два с половиной часа общались по банковским вопросам, письменно нам также руководство Центробанка представило на представленные нами вопросы, и чувствуется озабоченность, но мы пока не видим, что есть четкая линия все-таки вот на принятие наших предложений. Мы считаем, что наши предложения одни из самых перспективных, по нашему мнению, и для преодоления кризиса, и для, наконец, решения вопросов импортозамещения, ну и, конечно, диавшоризации. Почему? Потому что у нас 20 лет мы говорим о дефшаризации импортозамещения, да? Но... Пока петух не клюнул, а у нас, вы же помните, президент давным-давно уже на встрече с предпринимателями крупными говорил, что ребятки, давайте деньги возвращайте сюда, иначе устанете пыль латать, возвращая под разговоры о свободе. Поэтому вот я вам позицию нашу изложил общую, Вадим Валентинович сконцентрируется на отчете, ну и рекомендуем вам вот с документами нашими у нас 20 шагов, кстати... Центробанк выполнил одну, один из наших пунктов, ну, наконец-то вернул валютное регулирование на должный уровень. Ну и, конечно же, мы считаем, что вот это является прикидшей будущей победы России. Я хотел добавить, что мы стараемся работать конструктивно с Центральным банком. И у нас действительно всегда есть предложения. Не всегда Центральный банк слышит эти предложения далеко, но мы стараемся как-то их донести. Вот То, что Николай Васильевич сказал, в ноябре, например, фракция на выступлении по денежно-кредитной политике в Госдуме предлагала незамедлительно принять меры по пресечению утечки капитала из страны. Уже было понятно, да, нам с вами ситуация нагнеталась, было понятно, что капитала не будет, инвестиций не будет, остались только одни спекулянты здесь на рынке. Мы предлагали ввести обязательную продажу валютной выручки по методу правительства Примакова, Маслюкова, геращенко 50% валютной выручки продать. Тогда Центральный банк посчитал эти предложения слишком кардинальными. Мы все считали, что, так сказать, по-разному. Центробанк считал, что все еще хорошо и ситуация стабильная. Мы видели самые тревожные признаки. Поэтому можно поднять стенограмму. Мы предлагали 50%. Через три месяца пришлось ввести 80%. И 80% это уже драконовская мера. Это уже фактически ставится под вопрос свободная конвертируемость валюты. Кудрин, например, который первый запел тут песни, он, так сказать, считает, что это уже не конвертируемый рубль. Мы так не считаем. Просто немножко из-за того, что не вовремя случилось, пришлось ввести сильнее меры. Почему было бы легче прислушаться к нашему предложению ноябрьского? Потому что участники рынка бы могли адаптироваться. Три месяца бы фактически было на подготовку. Разработали бы все процедуры, экспортеры спокойно понимали порядок, куда как. Никаких бы катаклизмов и таких шоков бы уже не было. Рынок был бы готов. И может быть, при Центральный банк мог бы тогда не делать валютной интервенции, как он сейчас делал в конце февраля, и сразу попал под санкции, начав валютные интервенции. То есть это к тому, что КПРФ имеет опыт. Это партия не сегодняшнего дня, это партия, которая, так сказать, с огромной историей. И вместе с тем современная партия. Мы понимаем рыночные тенденции, мы делаем предложения. И мы бы хотели, чтобы Центральный банк к нам прислушивался, особенно когда мы, опираясь на свой опыт, видим реальные тенденции. И еще, что очень важно, конечно, наше предложение такое, что... Вы знаете, 350 миллиардов резервов арестовано, но они рано или поздно будут разморожены. Либо, как сказал Центральный банк, мы примем решение и возьмем то, что здесь есть у недружественных стран. В этой связи мы бы хотели, чтобы эти 350 миллиардов долларов превратились, условно говоря, в 350 тысяч километров дорог. Чтобы они опять не улетели куда-то, а чтобы они вернулись в экономику. Мы вообще за то, чтобы Центральный банк Вернулся в экономику, и чтобы Центральный банк занимался экономикой наряду с правительством Российской Федерации. Сохраняя независимость, но занимался экономикой. Спасибо. Поэтому вот завершая, мы все-таки вот квинтэссенцию подводим какую. Первое, мы считаем, что необходимо увеличить монетизацию. И добавить ликвидности средним и малым банкам, которые в основном и занимаются регионами, в том числе малые и средние банки, надо допустить к выполнению государственных муниципальных программ. Это расширит возможности оживления экономики. Второе, мы считаем, что необходимо провести как раз для этой цели целевую экономику под новую индустриализацию. Это тоже без банков это сделать невозможно, но... Без этого мы не сможем подняться. Ну и, конечно же, процентные ставки. Нобелевский лауреат Джеймс Тобин вывел прекрасную формулу. Если ваша рентабельность, то есть ключевая ставка выше половины рентабельности, банк убийца. Поэтому мы предлагаем, чтобы банки стали вообще-то инструментом возрождения нашей экономики и нашей страны. Спасибо за внимание.